Всем привет, на связи мистер офисерк и мы продолжаем играть в игру Shadow of the Tomb Raider. И сегодня мы продолжим поиски того, что нам бы помогло уронить вот этот груз. В прошлый раз мы посидели здесь уже и выбрали два навыка. Давайте вспомним какие это навыки. Это у нас значится, навык бросок змеи и ярости змеи. То есть мы теперь тихо можем убирать и убивать двух противников, благодаря серии убийств. Итак, значит лопасть у нас была забрана с этого озера, и сейчас нам нужно найти что-то, что помогло бы нам разрезать. Нужно его обо что-то заточить. Разрезать вот эти веревочки. Ну, нам предлагают найти запчасти и... Так, стоп. По-моему... А, ну, Попробуем. скорее всего, это они есть. Но нужно Отлично. Так, этот есть. Второй, по-моему, мы с вами видели. М -м вот <связывая> здесь был? Отлично. Так, ну несколько. да, перышки мы забрали. О! А вот и третий. Как они все близко так находятся-то, а? У меня есть все, что надо. Пора назад Какая-то быстрая, а. Ну что ж, давайте тогда вот здесь вот. Начнем отсюда, потому что здесь нам резать в любом а случае придется. А, -а, а, в лагерь, поэтому, да? Давай соберем цветочки. Испытание пройдено. О, кстати, интересно. Какая-то фигня. Вот это что за гадость, я не пойму. Только погодите. Э, у нас вообще ничего нету. Прям печальненько. Так, ладно, мы ничего не можем сделать, поэтому мы заходим в лагерь. О, ну да, вот оно, это место. Вот она, эта штука. Самодельный нож удобный, на наскоро сделанный нож, которым можно перерезать веревки, а также бесшумно устранять врагов. Давайте его соделаем. Легенда ресурсы ну и чё понятно понятно что ничего не понятно так ладно заточили нож Ну Я и сейчас стараться. мы сможем обрезать две веревочки давайте это и сделаем так ну тогда начнем с этой уж Ой, их все равно и вторая у нас Здесь вот она была. Я сейчас думаю, мы... Да. теперь я заберу снаряжение. Посмотрим, что там есть. Так. А только вот эту штуку почему-то можно вскрыть. Сейчас попробуем еще понажимать эти контейнеры. Потому что Лара Мисс крофт Прием. Мигель. Ты Нифига себе. Черт. Рация у нас сдохла, а вот э, водитель, который нас сюда достал жив. Это классно. Вот эти всякие контейнеры, почему-то они... Уж ты. Так... тут более ничего нету, да? О, ящик, ящик. ящичек. Ёбот. Ёбот, это хорошо. Надышалась? Давай теперь ныряй. Потому что нужно еще тут поискать всякую вкусняшку. Всплываем. что -то на нас никто не нападает. В прошлый раз прям так пытались напасть. А сейчас никого нету. Странно это все. Очень-очень странно. Так, ладно, всплываем. Ничего я тут найти не могу. Давайте еще побегаем. Глядишь. Чего-нибудь еще да найдем. А, бесполезно, конечно. Ну, интересно, стрела... Стрела у меня осталась. Это круто. Так. Опа-опа-опа. Давайте-ка ка Так. Нам дали опыт. Какую-то мы тут... Низнятину нашли, не только. Так, и мы можем... Теперь... Резать животных шкуры. Значит, шкуры нужны для создания снаряжения и улучшения оружия. Их можно получить, разделывая добытых животных. Чем крупнее добыча, тем больше ее шкура. Прекрасно! Прекрасно. Так, здесь можно. Нет, не важно. Совершенно не можно. Дневник Джека 6. Давайте посмотрим. Я оставляю эту страницу здесь чтобы развеять все тайны, если для меня это приключение станет таким же фатальным, как и для моей группы. Меня зовут Джек Фосетт. 20 апреля 1925 года я вышел из Куебы, Матугросу, с отцом Персивалем Харрисоном Фосеттом и моим лучшим другом Рейли Рималем в поисках З. В живых остался я один. Моего отца растерзали два свирепых ягуара, а Рейли погубила неосторожность. Я сам не в лучшей форме, но не собираюсь сдаваться. Мой отец полагал, что за это уже недалеко, и я тоже так считаю. Я пойду дальше на запад, в надежде, что не иду навстречу своей смерти. Да, но ты все-таки, походу, умер Пипец. А умер он, знаете, почему? Потому что походу он не смог выбраться, хотя тут вот я бы вот по вот этим штукам попытался выбраться. М может, ему просто надоело или получил какое-нибудь ранение от животного, прибежал сюда и, собственно, умер от неизнеможения. Короче, угадать, что-то с ним произошло, вот как бы и все. Так. не, пока я не хочу вас убивать. Снаряжения у нас нету. Есть у нас вот Есть еще кожа. Так. Стоит нам еще побегать тут? Хрю-хрю. Живность, конечно, хорошо. Давайте-ка я по тут полазим немножко ящик вот она вот она кустичек так туда нам нельзя сюда можно было через лямку, до добраться А что вы на меня бежите, потом в сторону. Я вот не могу так убежать, к сожалению. Надеюсь, на меня всякие ягуары не прибегут. Так, тут у нас... Это то место, откуда мы пришли, по-моему. Ну да, и теперь мы сюда вообще никак не могем. Так, я понял У нас есть тут всякие шкурки Но Может быть ты соберешь? Мадемуазель Так Вопрос Есть ли тут где-то еще что-то? Походу есть Носовой платок На платке монограмма PHV Должно быть это Персиваль Харрисон Фоссет Ну хоть не ПНХ И то хорошо Так Не, ну тут что-то как-то О, можно? Можно, но зачем, да? Так, ну и тут, тут походу никуда мы Всё, не можем. Так, да. Не круто. Давайте посмотрим, может что-то мы можем сделать быстренько. О, у нас два очка, да? И я хотел вот либо сюда, либо сюда тёпать. Так. Нет. Mm -hmm. Ловушечки, ловушечки, ловушечки. Mm. Прекрасно, прекрасно. Так. Очень прекрасно, да? Mm. Блин, зара Орла, что ли, долбануть? Или вот эту штуку? Давайте вот эту штуку возьмем. Да, и нам потом можно будет Эх, ту взять. Зрение и Липа. Чтобы обнаружить область сердца крупного животного, прицелитесь в него или используйте инстинкты выживания. Ранение в сердце наносит животному огромный урон. Нажмите Q, чтобы включить инстинкт выживания. Удерживайте для обнаружения сердца. Так, ну что ж, крутая вещичка, наверное, будет актуальна. Мы будем так шкурку собирать. Так, ну, допустим, все понятно, все просто. Да ему пофигу. Покай з. если стрела улетела, да? Так вот, стрелы мои разлетаются. Зайка. Пофиг он на месте сидит. Там дикий кабанчик был, он зараза убежал. Так, у нас. Ага, -а -а, вот она. Животные. Блин, сколько в них нужно запустить этих снарядиков, я просто не понимаю. Перышки, да? Все верно. Давайте-ка, инструменты. М -м. Ну, давайте соберем вот эту гадость тоже, всякую ягодку. По-моему, тут больше-то ничего не осталось, да, у нас с вами? Да, пособирали, все позабирали. Птички. Летают и пятички Так, ну перья нам явно не нужны. М -м -м, я вижу тут какой-то ход. Давайте посмотрим. Его. А, блин, заразу убежал. Вот как, допустим, через папенимо. Две стрелы. Неплохо. Так, Я все понял Только вопрос Собственно вот в чем Рядом гробница испытаний Но ну мы все равно сюда по-моему Ничего не сможем Ничего у нас нету Чтобы мы сюда пробрались Это прям Полюбе Конечно нет снаряжения как и обычно. Что-то мы там понаходили, а толку толку нету. Нет интересно, если я ее её... растить, но не получится. Беги нафиг от Ларки. Добрать нее не жди. Так, ладно, здесь у нас недалеко. Давайте попробуем стрелы, что ли, сделать. Дадут нам это сделать, нет? М -м -м, зачем я сюда же шел? Так, улучшение. Для улучшения оружия необходимы определенные элементы, такие как детали, ресурсы и навыки. В меню предмета выберите улучшение, затем нажмите на иконку улучшения, чтобы открыть меню улучшения. Выберите доступное улучшение и нажмите на него, чтобы его сделать. Продолжить. Так, у нас доступно улучшение один. Этот лук превращает энергию плеч кинетическую энергию. Стрела гораздо эффективнее, чем любые прямые луки. Так, ну и что нужно сделать? Тут что-то тоже есть вариант Улучшение оружия. Лук присягнувшего. Улучшение повышает характеристики оружия, такие как точность, удобство и боезапас. Каждая характеристика может быть улучшена многократно. Определенные навыки позволят Ларе делать еще более сильные улучшения. -хо -хо. ну хо нифига с. Нифигас. Так. И типа... по. А тут что? Седло для стрелы. Укрепленная рукоять. Тут, кстати, вот что вот эти значит. Интересно, три штучки. Так, обмотка яркие Повышает удобство стрельбы и скорость натяжения тетивы. Оплетка тетивы. Кожаная оплетка. О, время удержания. А, тут, смотрите, все показывается. Неплохо, неплохо. Но давайте пока... Пока посмотрим, что мы еще можем сделать. Ножик у нас типа есть. А -а -а -а. И не понял тут прикол. Лук Лиса изгнанника, змеиный укус, лук пока а хука, лук присягнувшего. И рекурсивный лук. М -м -м. У нас типа сейчас вот этот, да? Ну даже я не знаю. Вопрос следующий. Вот если у нас сейчас этот, зачем мы можем тогда улучшать вот этот? Что значит вот эта галочка и вот эта фигнюшка? Это типа сломать или что? Сделать что либо Что это значит? Лук присягнувшего, ну допустим. Я не понимать. Ну вот типа вот этот у нас есть, и вот этот есть. Вот это типа что, сломать это или что? Давайте нажмем. Просто ничего не показывает. Вот, наверное, сделать, якобы. М. То есть он просто взял так и сделался. Просто вот так вот, раз и все, да? На жесть, конечно. Лук Пакахука, знаменитого травника, который, как говорят, бывал в других мирах. Ну... А, все, да? Не улучшать его нельзя. Просто пипец. Ну ладно, пускай он у нас пока и будет тогда. Хотя я бы, конечно, что-нибудь да поучал. Вот, скажем, если бы вот этот лук. О, у нас тут еще есть какой-то, да? Серебряный удар. Усиленные бесшумные стрелы могут пробить броню или пронзить несколько бронированных целей одновременно. Время удержания у него больше, чем у нашего. Ну и урон по более. Давайте походим с этим луком лучиком. Так, не зря же мы их обретали, так. Вот только стрел мы не можем сделать. Ну вот я удерживаю. А, то есть вот так вот, да? Ну и где вы? Не, спасибо, гробницы. Тут вот, смотрите, еще есть как, какая-то фигнюшка. Поэтому я, пожалуй, сюда схожу. Грибочки всякие. А, у нас 20 стрел, да? Так, ладно. Давайте сходим сюда, и. я не знаю, у нас будет время еще что-то куда-то сходить. Борьба за власть. Писара, законному представителю испанской короны. Диего даль Магра схвачен. Родриго Аргоньес убит, а их войско Еретиков рассеяно. Мы перешли через горы и появились на побережье недалеко от Куска. Аргоньс встретил нас у Кочупампы неподходящее место для его кавалерии. Его фальконеты внесли смятение в ряды пехоты Гонсала. Но на топкой почве опытные кавалеристы лишились своего преимущества. Наши имперские аркибузиры переправились через реку и обрушили на врага шквал огня. Писара и Аргоньес повели в атаку свою кавалерию. Каждое войско слилось в одну колонну, все кричали и столкнулись на полном скаку. Я никогда такого не видел. В хаосе битвы Аргоньес был ранен, его стащили с лошади и убили. Говорят, что трусливый Альмагра ускакал с поля боя верхом на осле. Этого и следовало ожидать. Отрывок из дневника Алонса Луиса. Да, борьба за власть она такая. Так, ну раз это такое вот местечко, я думаю, тут нужно быть аккуратным, потому что могут быть ловушки всякие. Ломай! Отлично. Так, ну и тут потихоньку мы будем пробираться вовнутрь. Так, я понял. Давай, Осторожно. проходи. Осторожно. Проходи, Лара, Лара, проходи. Давай, давай, давай, давай. Так. Что-то, как мы видим, не успел тут ничего сделать. эти грибочки заберем сначала. Ну, а потом откроем. Скорее какие-то одни, да? Хе -хе. Неплохо. Так, а те, наверное, у нас потом в конце откроются. Так. Ну, как не без этого, по уши в говне. Так, о! Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что-то интересное. Так. Камушки. Интересно, куда она ведет. Я бы тоже хотел знать. Так. Тут главное никаку... а, никакую растяжку не словить. Оп. Так. Смотрите, у нас тут... Дневник Джека. Был шестой, это второй. 30 мая. Сегодня утром мы вошли на неизведанную территорию, оставив позади лагерь с побелевшими от времени лошадиными костями. Похоже, что для Рейли все изменилось самым радикальным образом. С перевязанной ногой он быстро идти не может и поэтому плетется в хвосте. Когда отец замечает это, он останавливается и подбодряет нас улыбкой. Внешне он спокоен. Но энергичная походка выдает его возбуждение. Он проносится мимо нас на каждом повороте, на вершине или насыпе. Да, скоро его съедят. Нужно было об, об этом написать. Как-то как вот так вот. Так, тут аккуратненько. Блин, ну что, не здесь вход? как туда попасть тогда? Во, блин. Так, какая-то. А, что это нам не показали, тут не дали прочитать? Пусть О. -о, -о. нам безопасный путь из этой жизни в следующую. Надеюсь, так и будет. Так, подождите. По любому ходик-то есть. Почему мы его не видим, такой образ? я не понял грязевые хрени мы прошли Блин, а где он может быть то э, двери. и тайные двери не только двери так, странно конечно но вот туда попасть то нифига себе дела Блин, ну серьезно, я хочу туда попасть. Черт возьми, ловушки. Эээ, здесь тоже ловушки. Я даже туда не хочу тепать. Ну и он нафиг. Так, ладно, тут у нас... знаете, какая-то... А, а как она, все это место странно? Держись, Ларка. Так, блин, как туда, в ту комнату-то попасть? Место-то интересное было. Так, тут у нас вверх, да? Давай-давай. Ну, опять как уля. О, и опять эта комната, да? Интересная. Так... Опять здесь нельзя никуда пройти. О. Здесь сказано, что рядом есть потайная комната. На там что, нету? О! О! Вот оно. Вершилось. Мы нашли это место. Странно, что на первом этаже там тоже что-то есть, но... Так. Карта архивариуса, и нам документик какой-то дали. Эти как-то этот. Вот меточку сделаем, потом к нему пойдем. Интересно. Так, золотишко И. О! Еще тут всякая хрень. И еще золотишка. Так, еще тут что-то есть. Походу нету. Так, ладно, вытпываем отсюда. И открываем еще одно место. Наверное, большая пещерка. А, все, что ли, да? Ну ладно, выходим тогда нафиг отсюда. Аккуратненько какая попа а? <смех> погладила Ларка ее, погладила все с тобой ясно так ладно выходим из этого дурдома Так, все правильно экономим фонарик нам еще пригодится опа, опа опа опа стоп а где он Давайте карту-то откроем. М -м -м. Интересно. Оп, мне показали, что где-то здесь. Вот, типа здесь прям. И как мне его купать? Или типа вот эту хрень нужно разбивать Блин, ну вы серьезно Неужели он там, а? Никак я разбить не смогу эту хрень Ну просто замечательно Так, что мы еще можем тут увидеть? Мы можем увидеть Понятно. Угробницу, в, в которому мы не попадем пока. М -м -м. Артефакт. Что это за артефакт? Да не надо мне легенда. Артефакт покажи мне. Господи. Крюк-крюк-крюк-крюк. Да, ну я понял все. Ладно, отправляемся в наше местечко. Давайте посмотрим, что тут можно еще сделать. И можно ли. Так, ломке самолета. Но эти, видите, луки нам не улучшить. Улучшить можно стандартные, но... но не намного, как я вижу. К сожалению. Ладно, не будем мы тратить свои ресурсы. Тут как бы можно и четыре штуки лучше, да? Обмотка рукоятки, оплетка тетивы, пизло для стрелы, крепленная рукоять, ладно, ничего это мы делать не будем, у нас вон есть кабанчики какие-то, ну и очечки, на которые мы ничего не можем улучшить, к сожалению. где эта хрюка? просто что от нас еще хотят здесь? я вот не понимаю у нас нету инструментов мы ничего не могем собственно То. но от нас что-то хотят сейчас мы вот подкопим нашу эту блин вдвоем они там лоб и нет животного да не бойся прыгай ты прыгай прыгай не умрешь Блин, зараза. Нех, жалко стрелу. Да и живот это жалко. Так, ладно. Думаю, куда мы можем утепать. бесполезная бесполезная ты бесполезная Все только вот отсюда попробовать получи ну что ж в следующий раз мы пойдем тогда вон туда давайте вот здесь вот прям вот так вот по красоте встанем. Если вам понравился данный ролик, обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Пишите комментарии, что вы думаете вообще по тому, что сегодня было и что бы вы хотели, чтобы мы сделали дальше. С вами был Офисерк. Всем пока!